Всем привет! Это видео о том, как настроить беспроводной Wi-Fi режим интернет-роутера на примере TP-Link AC750 Archer C20. Мы рассмотрим, что такое VPS и настройку защищенного Wi-Fi режима, а также беспроводного режима костевой сети. Поехали! Поехали!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 Мы уже рассмотрели базовые настройки Wi-Fi роутеров для подключения к интернету. Но как же пользоваться интернет без Wi-Fi? Давайте рассмотрим, как его правильно настроить. Сегодня мы будем настраивать роутер TP-Link Archer C20. Это двухдиапазонный Wi-Fi роутер, но его настройки более или менее стандартны и по данной видеоинструкции вы сможете настроить практически любой другой роутер. Итак, для настройки беспроводного Wi-Fi режима интернет роутера перейдите в панель его настроек. Как подключить роутер к компьютеру и войти в его панель управления или настроек я уже детально показал в одном из предыдущих роликов, поэтому останавливаться на этом не вижу смысла. Начнем с выбора рабочей частоты беспроводной передачи данных. Так как данный роутер двухдиапазонный, то он может транслировать две Wi-Fi сети. Одну на частоте 2,4 ГГц, вторую на 5 ГГц. Если вам не нужна какая-то сеть, то можно перейти во вкладку «Выбор рабочей частоты» и отключить сеть на той частоте, которая не нужна. Достаточно просто убрать галочку и сохранить настройки. А можете оставить обе сети. Например, старые устройства подключаются к 2,4 ГГц, а новые, которые поддерживают, к 5 Wi-Fi ГГц. А в чем разница, спросите вы? Первостепенным различием между частотами беспроводного соединения 2,4 ГГц и 5 ГГц является дальность действия сигнала. При использовании частоты 2,4 ГГц сигнал передается на более дальнее расстояние по сравнению с частотой 5 ГГц. Это связано с основными характеристиками волн и происходит в результате того, что при высокой частоте волны затухают быстрее. Таким образом, если в большой степени обеспокоены зоной покрытия сигнала, вам следует выбрать частоту 2,4 ГГц. Вторым различием является количество устройств, действующих на данных частотах. На частоте 2,4 ГГц беспроводной сигнал более подтвержден помехам, чем при использовании частоты 5 ГГц. Это связано с тем, что множество окружающих нас устройств также работают на частоте 2,4 ГГц. В большей степени это микроволновые печи и беспроводные телефоны. Данное устройство вносит помехи в частотную среду, что в дальнейшем снижает скорость соединения по беспроводной сети. В обоих случаях выбор частоты 5 ГГц является лучшим вариантом, поскольку в вашем распоряжении оказывается большое количество каналов для изолирования своей сети от других сетей и на данной частоте действует меньше источников помех. Если быть кратким, то если в вашем помещении большое количество помех и ваше устройство поддерживает частоту 5 ГГц, рекомендуется использовать беспроводную сеть на частоте 5 ГГц. В иных случаях лучше использовать частоту 2,4 ГГц. А непосредственно перед настройкой короткий анекдот. Леночка! Ты всегда слышишь только то, что ты хочешь? Вино с сыром? Конечно буду! Дорогие друзья, а дальше мы переходим во вкладку Wi-Fi сети, которую нам нужно настроить. Например, как в моем случае беспроводной режим 2.4 ГГц. Мы включаем беспроводной режим, если он отключен, и задаем имя беспроводной сети в меню «Основные настройки». Имя может быть любым удобным для вас. Следующий пункт – это установка режима Wi-Fi сети. На данный момент можно выделить стандарт 11. И 4 основных режима BGN n и оси основное отличие между режимами это максимальная скорость соединения 11b работает в диапазоне 2,4 и гигагерц скорость у него до 11 мегабит в секунду 11g работает также в диапазоне 2,4 и гигагерц но скорость уже до 54 мегабит в секунду 11n Скорость до 150 мегабит в диапазоне 2,4 ГГц и до 600 мегабит в секунду в диапазоне 5 ГГц. 11AC. Новый стандарт, который работает только в диапазоне 5 ГГц. Скорость передачи данных до 7 гигабит в секунду. Более новые режимы совместимы с более старыми, но не наоборот. Как правило... По умолчанию стоит автоматический режим 11BGN смешанный для сети 2.4 ГГц или 11ANAC смешанный для сети 5 ГГц. Это сделано для обеспечения максимальной совместимости, чтобы к маршрутизатору можно было подключить как более старое, так и новое устройство. Рекомендую проверить и установить наиболее полный и совместимый режим из присутствующих в меню. В поле канал и ширина канала выставляется рабочая частота, которую будет использовать роутер в беспроводном режиме. Беспроводной канал следует менять только в том случае, если вы наблюдаете проблемы, связанные с помехами, вызванными другой точкой доступа, расположенной рядом с вашим оборудованием. Если вы выбираете автоматический режим, то точка доступа самостоятельно в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящий канал. Поэтому здесь ничего не меняем или устанавливаем автоматический режим. Включить широковещание SSID. Если вы отметите данную ячейку, то маршрутизатор будет открыто передавать свое имя. Что это значит? Каждая точка доступа транслирует свое имя в рабочий диапазон частот. Любой клиент, который в текущий момент сканирует диапазон в поисках доступных точек для подключения, будет все видеть и, соответственно, может предпринять попытки для взлома. Если же скрыть SSID, убрав соответствующую галочку, то идентификатор не будет транслироваться и не будет виден среди доступных Wi-Fi сетей. Подключиться к сети после этого сможет только тот клиент, который знает SSID и ведет его вручную или с помощью функции VPS, которую мы рассмотрим далее. Поэтому, если хотите скрыть вашу сеть, уберите галочку. Я оставлю. Включить VDS. Данная функция позволяет маршрутизатору объединить мостом две и более беспроводные локальные сети. С ее помощью можно расширить зону покрытия беспроводной сети путем объединения нескольких Wi-Fi точек доступа в единую сеть, без необходимости наличия беспроводного соединения между ними. Для стандартных настроек Wi-Fi сети это вам не потребуется. Более детально мы рассмотрим эту функцию в одном из следующих видео о подключении двух роутеров в одну сеть. Не забудьте сохранить изменения настроек. Следующее меню VPS. Данная функция позволяет быстро добавлять новые устройства в сеть. Если новое устройство поддерживает функцию настройки защищенного Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup и оборудовано соответствующей кнопкой быстрой настройки то его можно добавить в сеть, просто нажав эту кнопку на устройстве или активировав в нем соответствующую функцию. Вот как это будет выглядеть, если смартфон присоединить к сети с помощью VPS. Мой смартфон присоединен к сети. Пускай это будет Headman Software. Переходим в настройки беспроводной сети смартфона и активируем используемые VPS. В результате запускается обратный отчет времени. Теперь нажимаем кнопку «VPS» на роутере. В результате на нем загорается индикатор, сообщающий об активации данной функции. Ждем несколько секунд и видим, что смартфон прекратил отчет. Проверяем сеть. Смартфон подключен к нашему роутеру по VPS. Каких-то особенных настроек данная функция не требует. Ее можно включить или отключить. Текущий пин-код. Здесь отображается текущий пин-код устройства. Значение пин-кода по умолчанию вы сможете найти на наклейке на корпусе или в руководстве пользователя. Восстановить пин-код. Восстановление значения пин-кода до значения по умолчанию. Создать новый пин-код. Нажмите данную кнопку для получения случайного значения пин-кода для вашего маршрутизатора. Добавить устройство. Нажмите данную кнопку чтобы добавить новое устройство в существующие сети вручную. Для этого на устройстве нужно нажать кнопку VPS или активировать функцию в меню. Следующий шаг — настройка защиты беспроводного режима и установка пароля Wi-Fi-сети. Для этого перейдите на вкладку «Защита беспроводного режима». Здесь вы можете выбрать одну из следующих опций защиты. Отключить защиту. Если она отключена, беспроводные станции могут подключиться к маршрутизатору без шифрования и пароля. Настоятельно рекомендуется выбрать один из представленных ниже вариантов защиты беспроводной сети. VPA, VPA2 Personal. Защита на основе VPA с использованием общего ключа. VPA, VPA2 Price. Защита на основе VPA через радиус сервер. веб. Защита 802.11 веб. Выберите рекомендуемую защиту VPA VPA2 Personal. Здесь можно выбрать тип аутентификации VPA PSK или VPA2 PSK. Оба протокола VPA и VPA2 предлагают высокий уровень безопасности данных и ужесточенный контроль доступа к беспроводным сетям для пользователей. Но VPA2 обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с его предшественником протоколом VPA. Протокол VPA2 поддерживает стандарт AS, что делает ее более защищенным. То есть, вы поняли, что с VPA2 PSK нужно использовать шифрование AS, а с VPA PSK TKIP. Если наоборот, то пользователи не смогут подключиться к беспроводной точке доступа. В поле Пароль беспроводной сети задайте Пароль который будет использоваться для подключения к вашему Wi-Fi. Если вы до настройки Wi-Fi подключали к беспроводной сети какие-то устройства, то после смены пароля и перезагрузки роутера нужно будет подключить их заново, уже указав новый пароль. Период обновления группового ключа. Введите период обновления ключа, который указывает роутеру, как часто ему следует менять ключи шифрования. Если у вас дома не сверхсекретная лаборатория и вас не будут ломать хакеры, то время обновления можно выставить на 0 для отключения обновления. Сохраните настройки. Фильтрация мах адресов mac фильтр наряду с шифрованием, аутентификацией и ключом шифрования паролем от Wi-Fi-сети является дополнительной мерой защиты вашей беспроводной сети. К примеру, если вы хотите ограничить доступ посторонним лицам к вашей сети или разрешить доступ только своим устройствам, Иногда его используют в качестве функций «Родительский контроль» и запрещают подключение к сети устройствам ребенка. Если вы хотите запретить доступ к какому-то устройству к вашей сети, добавьте его в список исключений. Для этого потребуется Отметьте функцию «Запретить доступ к станциям». Нажмите кнопку «Добавить» и введите MAC-адрес нужного устройства. Посмотреть его можно на самом устройстве или в его настройках. Например, в Android-смартфоне перейдите в настройки, о телефоне, а потом в статус. Mac-адрес устройства указан в пункте Mac-адрес. В Windows перейдите в параметры сети интернет. Настройки параметров адаптера. Кликните правой кнопкой мыши на беспроводном адаптере, с помощью которого осуществляется подключение, и выберите состояние или сведения. Физический адрес — это и будет MAC-адрес Wi-Fi адаптера компьютера. Введите MAC-адрес нужного устройства. Введите простое описание беспроводной сети в станции в поле описания. В выпадающем в списке состояние выберите «Включено». Выберите беспроводную сеть в поле «Сеть», для которой будет действовать правила. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить сделанные настройки. После включения функции фильтрации MAC-адресов, добавленное устройство не сможет подключиться к данной Wi-Fi-сети, даже зная пароль. Если активировать функцию «Разрешить доступ к станциям», указанным во включенных правилах из списка, то к беспроводной сети смогут подключаться только они. Дополнительные настройки беспроводной сети. Мощность передатчика. Можно указать мощность передатчика сигнала маршрутизатором. Можно выбрать высокое, среднее или низкое. Интервал маяка. Сигнальными пакетами называют пакеты, которые маршрутизатор направляет для синхронизации беспроводной сети. Интервал сигнального пакета определяет временной интервал отправки сигнальных пакетов. Вы можете выставить значение в интервале от 40 до 1000 миллисекунд. Порог РТС. Здесь вы можете установить порог RTS. Запрос на отправку. Если пакет больше устанавливаемого порога RTS, то маршрутизатор будет направлять блоки RTS на определенную принимающую станцию и согласовывать отправку блоков данных. Порог фрагментации. Данная величина представляет собой максимальный размер, после которого пакеты будут подвергаться фрагментации. Установление слишком низкого порога фрагментации может привести к снижению производительности сети из-за избыточного количества пакетов. Интервал DATIM Данная величина определяет интервал отправки сообщения о доставке трафика DATIM. Вы можете выставлять значение в диапазоне между 1 и 15 интервалами сигнального пакета. Активировать Short GL. Данная функция также рекомендована, поскольку позволяет увеличивать пропускную способность за счет снижения длительности полосы расфильтровки. Активировать клиент изолейшн. Изолирует все подключенные беспроводные станции таким образом, что беспроводные сети могут обращаться друг к другу только через улон. Данная функция отключается при включенном режиме VDS моста. Активировать VMM. Функция VMM обеспечивает первоочередную отправку сообщения с высоким приоритетом. Если параметры настроек на данной странице вам не знакомы, настоятельно рекомендую оставить значение, устанавливаемое по умолчанию. Поскольку неверная установка параметров может привести к снижению производительности беспроводной сети. Статистика беспроводного режима. На данной странице... Отображаются MAC-адрес, текущее состояние, количество принятых и отправленных пакетов и SSID для каждой подключенной беспроводной станции. Вы не можете изменить какие-либо значения на данной странице. Для обновления данных на этой странице и отображения подключенных на данный момент беспроводных станций нажмите кнопку «Обновить». Эта страница обновляется автоматически каждые 5 секунд. Важно! Если вы оставили трансляцию сетей на частоте 2,4 ГГц и 5 ГГц, то задайте настройки для обоих сетей и установите пароль. Меню настроек у них аналогично. И еще одна настройка для беспроводной сети. Гостевой режим. Гостевая сеть это дополнительная беспроводная сеть, которая будет раздавать ваш роутер. У нее будет другое имя и пароль. Гостевая. Она потому что создается для ваших гостей, клиентов в вашем офисе, кафе и так далее. И отличается над тем, что полностью изолировано. Это значит, что устройства, которые подключены к гостевой сети, не смогут получать доступ к локальной сети, доступ к общему принтеру или накопителю, если вы это не разрешите в настройках. Такую сеть есть смысл создавать, когда вы, например, даете доступ к Wi-Fi своему соседу. Также можно настроить работу гостевой сети по расписанию. Например, чтобы гостевой Wi-Fi работал только в рабочее время. Или запустить сеть на несколько часов или минут, после чего она сама отключается. еще один момент. Можно настроить пропускную способность. То есть ограничить скорость подключения к интернету для гостевой сети. Так, на этой странице можно настроить следующее.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 Это были все настройки беспроводной сети роутера. С их помощью можно настроить ваш Wi-Fi от А до Я. Ну а если в процессе настройки беспроводной сети Wi-Fi вашего роутера у вас возникли какие-то вопросы, то можете задавать их в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если видео, конечно, было полезным. Всем спасибо за просмотр, всем пока!